Здравствуйте! Сейчас мы находимся у завода имени Ленина. Очень замечательный завод по производству очень замечательных металлов. И сегодня мы будем брать интервью у директора именно этого завода, всеми нами хорошо известного Геннадия Кухушкина. Хороший, красивый человек, член Академии наук, кандидат в лауреаты Нобелевской премии. И, конечно же, всеми любимый. Поехали! А сейчас мы находимся рядом с этим замечательным человеком, о котором я вам рассказывал. Геннадий Кукушкин. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. А, скажите, пожалуйста, а вы подраследили такого красавчика, как я? А, скажите пожалуйста вы бы все отдали за ночь со мной а, скажет пожалуйста а почему обезьяны любит бананы а что вы можете сказать по поводу а без повода? И последний вопрос. А скажи, пожалуйста, где здесь туалет? На этом сегодня все. В эфире была программа Бремя. «Бремя – наш герой. Увидимся в следующий раз.